Вопрос такой, почему ведьмы предпочитают темное время, кстати, поздравляю вас с Вальпургиевой ночью, которая была вчера, чем интересен день 1 мая, 1 мая можно провести обряд, он звучит так, огненная пуджа, если взять огненную пуджу или сделать какой-нибудь факел и у вас есть дом или квартира или свечу и обойти по часовой стрелке несколько раз дом, квартиру или место, где вы проживаете, то уберутся или исчезнут все энергетические проклятия, которые могли бы там присутствовать. Делается это именно 1 мая. А, почему ведьмы предпочитают темное время суток? Я не знаю, там никогда не был, если честно, я никогда не видел, как ведьмы собираются и где они собираются. Я думаю, что это мифология, и она откровенно не очень э э, соединена с настоящим миром, но тем не менее мифы эти существуют но я отвечу почему ведьмы предпочитают темное время суток ответ мой такой видимо они используют или берут во внимание элементы страха тьмы которые возникают у человека когда он боится то есть чем темный маг или чем ведьма может воздействовать на другого человека она может воздействовать на него страхом И Страх она может накопить, если она ночью будет ходить по кладбищу или там, пойдет куда-нибудь, где туман. Таким образом, человек же боится там, темных чащ, там, тьмы, темноты, туманы и так далее почему там они в 3 часа ночи это делают, ну почему вы решили, что в 3 часа ночи? Наверное они это делают, когда темно, идут куда-нибудь, тот страх, который у них возникает, и здесь два варианта, либо они воду перед собой держат, для того, чтобы ее страхом зарядить, либо они боятся и накапливают вот тот страх, который возникает, чтобы его потом себе свободно, контрольно там выплескивать или кому-нибудь передавать, и после этого используют этот для себя как ресурс.